Что? матрешка? Сегодня у нас какое число-то? Десятая, время... Десятое да. июня, а день? День вторник. вторник. Так, мы с тобой куда идем сейчас? В воскресную школу. На площадку воскресную Ой, на площадку, да. Вот там у нас наша часовенка любимая, да? И это наша прекрасная площадь это города Называется площадь, площадь соборная. Здесь раньше на этой площади стояли два огромных-огромных собора. А где мы сейчас идем, вот здесь было кладбище. Ой. Да. А все выкупали, да, останки, останки перезахоронили. <связано> потому что вокруг церквей же <связано> кладбища всегда были. И она на самом высоком месте города, как на горе, да? И, и здесь хоронили везде. возле церкви э, почитаемых людей, богатых купцов, священников и других таких важных очень людей. Вот. Нет, мы сейчас встретимся еще с детьми. Почему я тебя не фоткаю вообще? Я вообще даже это, я вообще даже не снимаю. Конечно. Вообще не снимаю. Смотри, какая архитектура. Видишь? Какая кладка, как кружева. Шикарно, да? А вот эти решетки, которые на окнах, смотри, они как кружева тоже. И ведь да. этим решеткам, наверное, лет 200 или 300. А с основания, как это здание построено. Ого. Раньше здесь была городская детская библиотека, а сейчас здесь находится духовный, методический, духовно-просветительский православный центр наш, где наша происходит вся учеба, и воскресная школа и взрослый семинария. Здесь цветы садили наши люди. А, там, а вот это здание, раньше был горком комсомола, сейчас коррекционная школа номер 6, шестая школа. Коррекционная? Ну коррекционная, там дети с задержками развития улучаются И пожарка. Пожарка, пожар. И открываем дверь. Господи, вот, стоит. привет. Нет никого еще? Ты самый, а? самый первый. Тебя как зовут? Сева. А, Я ты села. Привет, я кушаю. Пойдем, это, крестик поцелуем на площади. Пойдемте поцелуем крестик. Это у меня такие грязные сапоги? У меня. Надя, какие-то капельки. У меня, Надя, капельки. Нет, значит, у тебя, да. У меня, я, я наступила я тебе, в лужу. Пойдем, крестик. Когда я... теперь, так стыдно. Ничего, вон, травку вытри. Там есть швабра, сейчас зайдем да вытрим. Да. Вот я этот крестик хочу. поставлен в честь двух... Вот 20летие крещения Руси. Сейчас а мы прочитаем происходит. название. И всегда я когда хожу в церковь, если мы там жили, ходили, я всегда приходил к этому крестику и Бабушка, его дело Две лет Рождества Христова, видишь? А Две да. тысячи лет. И его ставили, когда приезжал патриарх Алексей II. Бабушка. Сей крест установлен во знаменование двух тысяч... Две тысячелетия Рождества Христова во слава святые, единосущные и животворящие, нераздельные троицы. Господи, помимо. Надо будет поцеловать. Вот. А будет сколько бактерий? Нету здесь бактерий, потому что здесь святое место, бактерий нет. Вот смотри, в церкви мы причащаемся все из одной чаши. Две тысячи лет. Хотя бы один человек заболел. А подходят ведь всякие люди, и больные, и туберкулезные, Ой. к этой чаше-то. А все из одной ложки. И никто не заболел, не заболел ни разу. Ничем, правда. Вот. А ты говоришь, вот это нашей церкви на молитву зовут. А мы пойдем туда? Вы пойдете на трапезу, конечно. Там... Нет, на молитву стоять? Нет. А -а -а. Ну, тут делают вот, только маленькое маленьком я не знаю, что делать. Девочки скеалихи, не всех пострадать. Ну, другие пострадающие вместе с девочками. Да, Чуть никого нет. Да приду, вот что, куда А вот этот круглый магазин, вот этот круглый, ну вот этот магазин, он вокруг так стоит, а внутри магазина, через нижние ворота, пойдем я тебе покажу. Ну вот через подвалы завозили машины и склады, как бы внутри, на первом этаже, склады, а со всех сторон закрыто, чтобы никто ничего не смог украсть. Это девочки наши садили, воскресная школа, да. Это грядка наша, вся. И там тоже, и там тоже, вот, вот с той стороны. А там памятник, пойдем его посмотрим. А. Вот. Это купцы, богатые люди Кунгура сложили деньги в кучку в одну и построили такой магазин, самый центральный, самый круглый, и у не, там ничего не украдешь, все такое каменное. И этому зданию тоже наверное триста лет. У вас такая, у вас такая любовь. Да. Я специально все эти мультики взяла сегодня бумажку. Ну метель, ладно, я смотреть. тогда вас оставляю, девчонки. Ну, у нас ладно. тоже есть эти да. шишкин лес у меня есть с Украины. Даже не открытые. Нет, это ты барбаскин и фиксики, и все. Молодец. О фиксики. Я даже Я пошла тогда на работу, оставайтесь Хорошо. с Богом. Домой придешь сама, найдешь дорогу? Не знаю. От церкви, от храма же, наверное, после трапезы домой идешь да. сразу? От храма ты прямо-прямо и найдешь. Ну давай, иди с Богом. Ага. А ты телефон цела? Нет, забыла? забыла? Ну, ладно. Ну, давайте, я пошла. А, Лена, как, позвони и скажи, что я потом... Созвонимся. Тетя Лена с работы придет, и она будет спать еще. Ну, давай, пока.